Приветствую! Сегодня у нас 11 сентября и мы начинаем ежедневный обзор рынка и поиск торговых возможностей. Начинаем, как обычно, с фичурса нефти. Итак, по фичурсу нефти мы в пятницу увидели хороший выход из данной проторговки. Это может говорить о том, что инвесторы настроены достаточно скептически и стоит искать продаж. Откуда стоит продавать? В первую очередь стоит обратить внимание на данную проторговку и в частности на кластерное вливание, на кластерный объем. Если мы натянем профиль рынка, то мы получим уровень 48.23. 48, Плюс на профиле рынка дневном мы видим хорошую область, которая выступает в роли области сопротивления, поэтому есть все шансы, что именно отсюда нефть отобьется и уйдет вниз что касается уровня фибоначчи в первую очередь он используется для поиска цели но тем не менее уровень 50 как на данный момент уровень 70 зачастую на данном инструменте отрабатывают это возможно один из немногих инструментов который неплохо работает по фибоначчи Итак, так есть у нас смотрите у нас есть область сопротивления у нас есть классный объем от которого мы ушли в пятницу вниз и плюс мы его в пятницу же протестировали и у нас есть э, уровень ценовой 48 27 50 процентов и панать как один из вариантов цена корректируется наверх и от уровня 48.20 можно уже начинать искать продажи что касается возможного движения дальше вниз э, я бы приканал наверное даже вот так сделаем я бы порекомендовал 48.55. то есть это у нас во-первых lps прошлой неделе достаточно неплохой плюс у нас есть big print, да, то есть как, как только мы пошли сносить вот эти стопы, крупный участник рынка закинул продавливающий объем и мы улетели вниз есть вероятность, что если цену здесь не удержат и пойдут выше здесь крупный участник рынка цену будут удерживать и вкидывать э, дальше продавливающий объем, что цену остановит, ну как минимум лимитными ордерами он цену может Полностью здесь остановить поэтому есть два уровня ценовых откуда стоит искать продажи что касается целей, в первую очередь стоит обратить внимание вот на данном здесь у нас мы видим э, под месячный под который в принципе уже у нас не не раз отрабатывал Тут даже стоит взять не POTS, а область. Это область порядка 47.25 и 47 ровно. То есть здесь мы можем увидеть хорошую поддержку. И цену здесь могут как минимум остановить. И она может заплатить. Либо она может какое-то незначительное движение сделать наверх и продолжить движение дальше. Тут все зависит от агрессии продавцов. Дальнейшее движение это у нас уровень 46.77. 46.77, 46.51 и глобальная цель 46.04. А на самом деле я жду цель в первую очередь 46.55. 46 Это у нас нос вот этих стопов. Это достаточно логичное движение для возможного формирования новой тенденции. Поэтому в первую очередь жду цену сюда. Но есть такая вероятность, что цену могут не довести, либо это будет молниеносное импульсное, импульсное теневое движение, после чего цену будут пробовать ввести наверх. Почему так? Смотрите, если мы будем смотреть глобально, то мы увидим формирование фикс-префикс. То есть смотрите, вот у нас фикс, у нас есть хай, у нас есть вершина, у нас есть обновление хая и вот здесь... Вполне может сформироваться префикс. Поэтому в районе уровня 4677 стоит быть максимально аккуратным и смотреть, какие ордера проходят по ленте принтов. Стоит смотреть на стакан, в принципе понимать какое есть давление, Если предпосылки, что цену останавливают. Если данные предпосылки есть, то стоит из позиции выйти и посмотреть позицию на разворот, либо пока посидеть на заборе. При условии, что фикс-префикс сформируется достаточно красивый, аккуратный и появится хорошее подтверждение на разворот в лонг, то стоит заходить от уровня 46.80-46.50 с целями, э, во-первых, это у нас 49.55 и допускаю, что цена может сходить выше к 50, то есть 49.95.50. Это что касается совсем глобальных целей и возможного движения порядка, я думаю, где-то через неделю. Вот. А пока же продаем. Вот такие мысли по фьючерсу нефти. Индекс S&P 500. Смотрите, сегодня мы открылись хорошим гэпом. Допускаю, что это было сделано на... Такой небольшой разрядки между США и Северной Кореей. Ряд аналитических ресурсов выпустил заявление, что происходит такая разрядка. И пока конфликт поставлен на паузу. В связи с чем, я, я допускаю, что мыльный пузырь по индексу S&P 500 продолжит надуваться. Потенциальные цели. Цена у нас движется пока наверх. Во-первых, где мы можем встретить сопротивление. Сопротивление мы можем встретить на уровнях 24%. 75,25 это месячный подс, 24 75, 50 это у нас желтый стратегический уровень, дальше у нас есть даже не один красный стратегический уровень, а целые, скажем так, своры их, вот, да, то есть все, что роботы продавливают рынок -то наверх, они свои лимитки будут закрывать здесь. Цена у нас пока идет наверх, думаю, что могут довести цену до 24,7675, и она скорректируется обратно сюда в начало дня, то есть примерно к уровню 24,72, 24,7250. И после этого, возможно, на американцах мы можем увидеть дальнейшее движение наверх. На самом деле, предварительно на сегодня я рассчитываю, что цена может дойти до уровня 24,85. Да, допуская что до начала нового конфликта мы можем даже увидеть цену где-то 2 500 а возможно даже и 2 515 давайте вот так поставим Все вот две такие глобальные цели у нас есть посмотрим как они достигнуты будут не забываем что у нас есть гэп и мы его будем закрывать кстати вот этот гэп мы закрываем только сейчас Допускаю, что пройдет некоторое количество времени и этот год мы тоже закроем. Кстати, не забывайте, что мы перешли на декабрьский контракт, так что торгуйте актуальные фьючерсные контракты. Итак, по целям Я бы порекомендовал искать покупки от уровня 24.72, желательно с подтверждением. То есть мы здесь закрываем часть цели, корректируем и движемся дальше наверх. Если по какой-то причине заданный тренд будет смещен, то мы увидим движение либо от уровня 24.7675, либо от уровня 24.7950, движение вниз. К этой проторговке в первую очередь к уровню 24.6175, либо 24.56. Но пока плана по шортам у меня нету И в принципе пока все говорит о том, что движение дальше в лонг продолжится. Это что касается индекса S&P 500. Золото. По золоту мы сегодня также открылись гэпом. Также мы перешли на декабрьский контракт уже торгуемся на нем. И смотрите, какой у нас план. На данный момент видится продолжение движения вниз к уровню 1.1333, 1.1331, то есть вот в данной области. И отсюда мы и можем искать покупки. Покупки с целью 1.13, точнее 13, это с точки зрения такого тактического видения. Если мы говорим более глобально, да, то есть смотрим на данный импульс как импульс, и все, что сейчас происходит, это всего лишь коррекция, то от уровня 13.31, 13.33 имеет смысл искать покупки более, скажем так, глобально. Во-первых, с целью 13.60, 13.85 и 3, даже не 13.400. То есть сюда цена может сходить, но на это потребуется, я думаю, недели две, а может быть и больше. Опять же таки, мы находимся на хаях этого года, практически на хаях прошлого года. И все будет зависеть, опять же таки, от напряженности, от эскалации конфликта между США и Северной Кореей. Если данный конфликт продолжится, то, безусловно, это станет хорошим топливом для движения дальше наверх цифре 1.400. Так что пока я рекомендую дождаться продолжения коррекция и отсюда заходить в покупки. Если вы торгуете внутрь дня, стоит закрывать позицию в районе 13.45-13.50. Если у вас есть возможность перенести позицию, то дождитесь 13.75 уровня 13.85 либо 1400. Это у нас фьючерс на золото евро смотрите у нас э, выходили данные по ввп у нас выходили данные по процентной ставке, у нас выступал марио драги мы видим такой выносящий в обе стороны импульс наверх и цена у нас достигла наших целей то есть те цели которые мы ставили на прошлой неделе это уровень 1.2900, 1.21 ровно мы эти цели достигли. Сейчас мы наблюдаем коррекцию. Если мы говорим о продолжении движения, то допускаю, что как раз таки с этих уровней мы можем выйти дальше наверх. Единственный момент, смотрите, то есть мы дошли вот до этого уровня, то есть гэп мы закрыли, поэтому Отсюда покупать уже не очень-то хочется, потому что есть вероятность, что мы уйдем дальше вниз. Если мы говорим про агрессивные покупки, то уровень 1.2008 в принципе подходит. Если мы говорим про достаточно такие консервативные покупки, я бы наверное сегодня подождал более хорошего входа. Опять же таки, самый хороший вход у нас находится вот на этом месячном паце. это уровень у нас... 1 19, 250 как итог аккуратно пробуем покупки от уровня 120 120 ровно цели 120 450 120 900 и основная цель 1 21, 650 это был обзор по фьючерсу евро и так иена по пока что все просто. На понедельник, на сегодняшний и часть завтрашнего дня план такой. То есть коррекция к месячному подсо, это у нас уровень 91.890. И дальше движение наверх уровня 92 92.480. Uh, уровень 92.040, вот он. Да? То есть на бигпринте он может сработать как уровень поддержки и цена может корректироваться от него как второй вариант движение сначала к уровню 92 480 то есть, в принципе посмотрите что дойдет раньше если цена сначала пойдет наверх 92 480 то продаем от него с целью 92 040 либо 91 890 вот такой вот простой план по фьючерсу иены опять же не забывайте что у нас есть гэп и через какое-то время мы его можем закрыть Фьючерс по канадскому доллару смотрите Фичерс по канадскому доллару сейчас себя ведет не совсем технично. В первую очередь, вина лежит на поднятии процентной ставки. Есть, здесь были очень огромные кластерные вливания, и мы их не удержали. То есть цена э, так спокойно, планомерно, маша нам ручкой ушла наверх, унося цену к нашим стопам. Что касается потенциального движения. Обращаю внимание вот на эту пустоту, то есть цена не может уйти сильно далеко, не закрыв эту пустоту, то есть как и природа, рынок пустоты не любит и старается ее закрыть, проторговать. Поэтому я считаю, что в ближайшее время мы можем вполне увидеть возврат к уровню 80-755 с целью закрыть всю эту пустоту и закрыть зависшие лимитные ордера. Откуда мы можем уйти в шорт? В первую очередь вот от этой лимитки. То есть цена может сходить выше, то есть снести стопы шартистов, убрать конкурентов, плюс набрать э, всех желающих в покупке и отсюда уйти в продажу. Поэтому наиболее интересно у нас уровень. Какой уровень? Это у нас уровень 82 890. Давайте даже вот так поставим. 82 890. Что касается потенциальных уровня поддержки и смотрите при движении вниз цена может у нас корректироваться от уровня 82 400 во первых а во вторых от уровня 82 210 здесь у нас хорошая область есть но я думаю мы ее даже выделим вот таким образом можем скорректироваться из этой области и конечное движение у нас может Конечно, вот здесь на месячном подцене. Это 80... округлим 80-800. Вот что касается фьючерса по канадскому доллару. То есть искать покупки, в принципе, можно. Но опять же-таки откуда? Здесь у нас объем неплохой проторговали. Если мы все-таки его сможем преодолеть, единственно у нас область поддержки, это вот эта область. Даже если начинать искать покупки от верхней границы в 80-200, то стоп у нас получится просто а, огромнейший порядка 300 тиков. Это у нас это у нас 300 долларов как раз таки одним контрактом. Поэтому внутри дня не рекомендую. Если мы говорим о среднесрочном движении, то в принципе эти 300 тиков ну, отбить может. Может получиться, но не факт. Я бы все-таки порекомендовал продажи. Против тренда заходить. И последний фьючерс на сегодня это у нас английский фунт стерлингов. В пятницу мы ожидали небольшую коррекцию вот эту область с потенциалом движения 1.32-1.32.50. Практически цели были взяты. На данный момент мы видим остановку движения и небольшую коррекцию. То есть, что я ожидаю? Я ожидаю коррекцию к уровню 1.31.50 1.31.40 Здесь мы постараемся достаточно так консервативно зайти в рынок найти точки для лонга на предложение тенденции по потенциальным целям где цену могут стоять Безусловно, цену могут установить в районе 1.32 я думаю даже 1.32.16 то есть у нас потенциал движения от 75 до 200 пунктов посмотрим насколько будут сильные покупатели Итак, потенциальные цели 1.32 1.3290 1.3290 и 1, 33, 25. вот наши цели на продолжение движения в лонг. вот такой вот план у нас по торговле на э этот день возможно какие то цели да, какие то точки входа у нас перенесутся и через день и возможно это все пойдет на всю неделю тем не менее обзор у нас ежедневный, и мы будем наши цели корректировать Напоследок хочу порекомендовать подписаться на наш канал, подписаться на нашу группы в социальных сетях. Там я выкладываю не только видеообзоры, но и интересные, важные новости из мира финансов политики, которые могут повлиять на тот или иной инструмент. Желаю всем профита. Торгуйте, пожалуйста, по системе. Не забывайте перепроверять то, о чем я говорю, то есть без нарушения риск-менеджмента. При подтверждении, да, то есть когда мои слова сходятся с вашей торговой системой, безусловно, стоит искать тех или иных входов. Всем желаю хорошего, жирного профита, всем удачи, всем пока-пока.